во всей истории прививочного дела слабые дети имели отвод от прививок. Почему? Да потому что все понимали, что прививка им принесет вред, добьет их. И поэтому их не прививали. И было понятие отвод от прививок. Вот. А здоровые дети, средние дети, их прививали. Ну и как бы... Вот из моего личного опыта, опять, никуда далеко не ходим. Я одно могу сказать. Дети, непривитые, обычные дети, они начинают держать голову сразу после рождения, а к месяцу уже держат уверенно. И, а привитые дети начинают голову держать к двум-трем месяцам. И вот какие стандарты возьмем? Который, когда начинает держать голову в 2-3 месяца, или когда сразу после рождения уже перекладывает, а к месяцу держит. Представляете, какой разброс? То есть он к трем месяцам, насколько он увеличился, понимаете? Этот в месяц, а этот в три, Вот вам разница. И вот вам цена приведет. Теперь следующий вопрос насколько показаны эти прививки, насколько, какой производитель этого прививочного материала, это тоже принципиально. Вот, если бы мы исходили, вот давайте подойдем так, если можно прививки не делать, давайте не делать. И теперь зададим себе вопрос, а так ли надо нам эти прививки делать, а может быть попозже, а может быть не в роддоме, а может быть потом. Понимаете? И вот все эти вопросы, они, конечно... А вот если он слабенький, да еще его привили просто потому, что прививаем всех, здесь, естественно, мы получим вот эти вот какие-то энергодефицитарные проблемы, которые проявятся, но чаще всего, вот когда я встречаю этих детей... Э -э. Мы, я могу вытащить, где проблема с этими... Его просадили этими прививками. Опять, не хочу... Я, мне, я беру и привитых, и непривитых, и слабых, и аутистов, и с кучей других патологий. Но это индивидуальный подход, это системный подход, это междисциплинарный подход. И я отвечаю только за себя. Потому что я... Здесь для того и существует, чтобы разруливать вот эти тупиковые какие-то ситуации.